Глава государства сможет своим решением увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. Это предполагает законопроект, который внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Предельный возраст пребывания на военной службе – 65 лет. Однако действующее законодательство гласит, что контракты с высшими офицерами могут заключаться и до достижения возраста 70 лет. Согласно поправкам, когда такие военнослужащие достигнут предельного возраста, контракт с ними будет заключаться на срок, установленный решением президента. В пояснительной записке говорится, что в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала РФ генерала армии, адмирала флота.